баня девки, баня девки. Там стоит гиря, написана какая-то прога на ящике из-под патронов вообще. Ну, это одно из отличий септема в том, что мы реально любим людей. Ребята, которые находятся в окопах, которые реально были вот в каких-то э, мясорубках, они понимают ценность э, того, что ты то, ты то что ты хорошо подготовлен. Фитнес это ну, это состояние, это подготовленность. Бифит это первая поездка э, условно-волонтерская. волонтерская, волонтерская на, туда, на, на восток. Вот мы любим тех, кто к нам ходит. Но они это чувствуют. И мы не продаем членство в клубе. Это понятие именно улучшения качества жизни, оно тоже из CrossFit а пришло. И потом, когда парни с фронта говорили, что сколько жизней спас, спасли эти экраны, то, конечно, это, я считаю, это вот, апогеем наших, наших стараний волонтерских. И этот Саша садится на свою победу. Короче, и едет туда, в Краматорск. Да. А, если эти люди смогли подготовить кого-то вот до такого, угу. то уж из меня они человека сделают 100%. Уехать из Николаева – это значит сдаться. Ничего не сделав для того, чтобы это место стало лучше. Ну, считаю, что это неправильно. Ну, когда начинаешь пить чаёчек, вот есть такие друзья, у каждого они свои, называются хранители чайного пространства, алтаря бутыльники в простонародье, и первый чай, соответственно, ты с ними, со своим чайничком, который является непосредственным инструментом и проводником в другие мира. — Самое главное, чтобы не два сразу, в чайное состояние. А ты да. -а -а. Слушай, а я сначала подумал, что Любовь ну, тут все красиво друзьям заварил, все отлично. Она а раз с термоса сейчас разовье. И все. Чтобы как друзья, друзья. А мы с термоса. И нашел же еще. С цветами. Я говорю, и нашел же еще. С цветами. все. Тут все такое, там, там камуфляж, термос цвета. Это же такое, ну, это новодел, но под старые во времена ССР. Это были старые китайские. Я помню, эти, их не дай бог, колбу разбить, это папа, за такой термос, конечно, можно было. В нескольких словах, если бы меня попросили тебя охарактеризовать, я бы сказал, что этот человек, тренер, босс, Главный клуба Септем, волонтер, э, человек, который постоянно учится, передает свои знания другим людям. Э, очень любит э, котов и кошек и коллекционирует анекдоты. Это да. У нас в гостях Валера Кисель, время Печа и я, мир Борода. Всем привет. Сегодня мы пьем Шупуэр Зима от производителя украинского чайной пьяницы. Этот пуэр разлетелся очень быстро по друзьям, знакомым за пределы страны, но он будет еще, но пока временный промежуток, а мы достали мои заначки и… для этого. Эй, мир, спасибо за приглашение. Наконец-то я к тебе дошел, хотел, это, думал, взять бутерброды с собой, но понял, что это… — Друзья не поймут, сейчас <смех> <Я смех> <думаю>, обойдемся. <смех> ну, хорошо. — Так, э, передача про Николаев, Валеру я очень надеюсь, что знают многие, но все равно для того, кто, возможно, видит тебя впервые, небольшая вводная, э, ты человек спорта, и мы, вот э, сколько вообще лет, занимаешься спортом? Ну как бы практически сколько себя помню, там с первого класса это был футбол где-то до класса, до 3-24. четвертого, а потом там, человек, который много дал в жизни Игорь Шалар, выдернул меня из футбола и так плавно перенаправил в легкую атлетику затем в седьмом классе я уехал, уехал в Херсон, в соседний город в высшее училище Олимпийского резерва, где проучился 7 лет вот, потом вернулся, вернулся в Николаев, тоже продолжал еще заниматься легкой атлетикой, пока, вот, ну, пока не умерла моя мама. Ну, потом уже пришлось чуть-чуть выбирать. В общем, в, примерно в это же время я институт закончил. Ну и пошел работать уже. А институт в специальности Да, тоже по, да спорту, да, да, по спорту. С красным дипломом. Одна четверка у меня по охране труда. Вот а так, в принципе, все. Понравилось мне это дело. Вот. Хорошие преподаватели у нас были, особенно вот на кафедре биологических наук. Да, вложили базу хорошую, скажем так, дали. И потом ну, перенести все это дело на фитнес, это было, ну, скажем так, про проблем не было. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну и потом как бы уже такого, какого-то активного, ну, был, был фитнес, был тогда это был бодибилдинг, кач, скажем mm -hmm. так. Пока в 2011 году коллега мой Паша Москалец не показал, что такое Корсвет. Это было очень похоже на то, что мы делали на легкой атлетике. Ну, частями. Uh -huh. Но ну, оно не мудрено, потому что Корсвет это симбиоз разных видов двигательной активности. То есть все самое лучшее, самое эффективное uh -huh. собранного едино. Вот. И потом ну, ты начал, начал заниматься. Потому что очень интересно, никакой рутины, все разнообразно, все... Но ну... ты тогда был тренером клуба «Эльфитнес». Да, «Эльфитнес», это был «Эльфитнес». Я с первого <св> ну, до с до сегодня, скажем так, работаю на одном месте. У меня тогда много работ было. Uh, я тогда работал в университете преподавателем и работал еще тренером детей, легкую атлетику, uh, легкую атлетику вел, ну и начал работать uh, тренером в «Эльфитнесе» тогда. Да, спасибо Оксане Маленко, да, она так, ну, в трудный, реально в трудный момент она поддержала, скажем так, дала возможность проявить себя, ну, и, да, я так зацепился, все получилось, все, все хорошо, ну, все пошло хорошо, в общем, стало интересно, еще понял, что надо еще учиться, набираться опыта и так далее, вот, и это уже, это было, это было в 2000 в 2004 году, это, получается, в этом году будет 17 лет, как я на одном месте. Uh — -huh. <coughs> А когда, ну, когда ты познакомился с Кроссфитом, ты стал внедрять его, получается, в клуб? Да, по — Да. — И там произошла ну, как какая-то революция, нет. судя там, ну, как вот какие-то старые люди там по слухам говорят, то, что там ушла. Ушла часть, ушла часть тренеров, да, кому-то нас... это не понравилось, были какие-то разногласия. Ну, я бы не сказал, что кросвит кому кому-то не нравился. Наоборот, <свит> вот те ребята, которые, вот Паша, а, те ребята, которые тут показали этот кросвит, что он есть, там, да, вот, а, они как раз были за кросвит. и сейчас они в Николаеве а, открыли а, ну, зал тогда, еще, еще в 2015 году, по-моему, или нет, в 2013, это когда война началась, <свит> в 2014 году, получается с 13 на 14. Вот. А сейчас они в Одессе, эти ребята, то есть сказать, что они уходили из-за того, что вдруг у нас кроссфит начался, mm -hmm. нет. Ну, скажем так, человек, который соображает ну, в фитнесе и двигательной активности, он э, в законах безопасных движений, э, он, не, он не, не увидит в кроссфите что-то э, ну, что-то суперечащее. Э, ну, фитнесу, потому что наоборот, э, скажем так, по прошествии десяти лет вот в Украине, кроссфит, и в принципе в мире, кроссфит всему фитнесу дал столько, ни, один вид, ни одно направление фитнеса, оно не давало ну, вот именно фитнесу и людям э, ну, такого количества полезных инструментов, такого количества классных решений для того, чтобы человек стал подготовлен не лучше как минимум вот эти мячики валики, uh -huh. которые сейчас есть в каждом клубе. То есть они пришли из а, уже целой индустрии, там люди деньги сумасшедшие зарабатывают на них. Uh -huh. а, вот это только на производстве и на семинарах и так далее. Это как минимум. И не, не говоря уже и и тренировочные решения. Такие как там и момы, там и все остальное. Любят, ну, любят, подтягивают. Тот же самый t который, да, вроде как был... А, а, ну, t в принципе. Нельзя назвать значит, как, как, ну, это видом функционального тренинга, потому что T-Rex это просто это средство, это как гири либо как штанга, а, но тем не менее люди, которые занимались Тирекс, продвигали, они раньше только работали с этими ремнями, а потом о, постепенно вдруг начало появляться новое оборудование в Тирекс, смотришь ремной концепт, появился mm -hmm. там гиря какая-то, мячик и так далее. То есть кроссфит реально, даёт, кроссфит реально да, да, дал фитнесу. Очень много. Uh -huh. а, раньше <клес> э, такие движения, там как становая тяга, э, они были ну, они, э, якобы запрещены были в фитнесе. Ну, то есть кроссфит, ребята из CrossFit HQ, либо тех кто занимается, они ну, дали понять, что это в принципе повседневные движения, которые необходимо выполнять для качественной жизни. Не просто чтобы там, красивым выйти на пляж, а для uh -huh. того, чтобы жить, не болеть и не, э, нормально себя чувствовать. Вот так. То есть вот это понятие, именно улучшение качества жизни, оно тоже из кроссфита пришло. Его сейчас юзают многие, mm -hmm. но это есть, это есть на, семинаре, на семинаре Level One, это есть вот отдельная, отдельная, отдельная лекция. Что такое кроссфит, там четыре модели, одна из них это, – это здоровье, То есть, mm -hmm. подготовленность равно здоровье. Вот. И по себе могу сказать, что ну, таки да. Вот, годы идут вроде бы, да, уже за 40, а смотришь там по показателям, там, по силовым, все равно каждый год ты прибавляешь, ты крепче, там, то-то пятое-десятое, там, в шестнадцатом году, в конце шестнадцатого года, там, такая авария была, просто, ну, кто там, кто в теме, те видели и машину, в каком она состоянии был, ну, и были свидетели, там, из близкого круга друзей, то есть фура ну, просто снесла, там несколько раз машина перевернулась. Ну, по сути, отделался только, вот на голове были ссадины из-за того, что бился о сидушку, а соседнюю. Он сам вылез из машины, она лежала на боку, вот, сам покинул автомобиль, там, ну, шея поболела, конечно, просто хлыстовая травма, но по большому счету, там, избежал чего-то серьезного. Ну, вот я к бабке не ходи, вот, вот эту прочность, это вот, это да, дал Кросвит, это сто процентов Потому что, ну, так бы, думаю, если бы не занимался, то посыпался бы, ну, угу. как, как минимум бы, ну, не так легко отделался. Вот так. Вот. И по поводу, ну, по поводу, если ты, ты спрашивал, как, ну, со спортом, то, если, когда это был просто тренажерный зал, кач, то вроде бы как ну, никаких соревнований не было, просто там угу. надо было выглядеть, надо было стараться, там тоже перепады были, то занимался, то не занимался, почему-то я решил потом себе, что я сильно много работаю, и у меня нет времени на тренировки, uh -huh. и перестал заниматься. Вот, до того у меня так как кроссфит появился. Вот, ну и, конечно, это такой период, похвастаться нечем, если ну, кроме того, что я учился. Uh -huh. вот. А потом появился кроссфит, а в шестнадцатом году тоже уже как-то по Украине, в Украине начало это все дело культивироваться, соревнования появились интересные и мы поехали мы поехали повезли две команды так называемая битва городов uh -huh. вот. поехали на эту битву городов и тогда с Леной Савченко посмотрели что вроде бы мы уверенно заняли четвертое место то есть мы и до третьего там ну, явно было тяжело дотянуть очень уровень хороший был у ребят и пятое было далеко ну и догнать нас не могли и мы посчитали что я Лена еще там один наш партнер нам уже было за 35 лет, угу. за 35 лет, мы уже поняли, что, ну, смотрим, как бы тягаться ну, с молодыми реально тяжело. Угу. И начал я начал искать соревнования в Европе интересные, именно вот по нашей возрастной категории. Вот. И нашли такие соревнования, уже проводились они в Европе, прямо это, ну, съезжались туда, люди, все это имело, имело какую-то какую-то культуру, даже можно сказать. То есть там комьюнити был, там mm -hmm. группа целая в Фейсбуке. Ну, популярное соревнование. Вот. И мы э -э, предложили э -э, Саше Ирощуку, это Одесситу. Это, вот, вот это реально зубр кроссфита, тот, который вот, у истоков, у самых, вообще mm -hmm. с 2010 -го года занимался э -э, кроссфитом поехать, э -э, стать капитаном нашей команды, потому что его уровень, конечно, чуть-чуть, он, ну, он не то, что чуть-чуть, он, ну он явно выше нашего. Mm -hmm. Вот, и мы поехали на первое соревнование, в этот. вот это началась наша как, именно спортивная тема, мы поехали в Венгрию, тогда в Дёрг, первый, вылет, да, первый выезд тогда, мы конечно такие эпические, это, у нас много классных стартов было, но я вот его помню, потому что мы вырезали тогда победу, а, тогда про, ну, вот, терпеть приходилось везде, да, и тогда там зруба такая с испанцами, постоянно догоняли, догоняли, догоняли, и потом какой-то был комплекс где нам пришлось с Леной там, ну, Сани толкать тяжелые и таскать их. А Саня Ярощук, вот тогда я всем рассказываю, когда мы про Венгрию рассказываем, мы говорим, что ну, вот на пьедестал Саша зашел на руках. Он да, сам 100 метров тогда прошел на руках, ага. а испанцы где-то встряли, короче, и они аж пятое место заняли в этом в комплексе, а мы, а мы вторыми. Вот У -у -у. Саня, что я не хожу на руках, можно сказать, до сих пор, Лена тоже, и, короче, все легло на Сашках. И Саня вот прошел 100 метров на руках. И вот это он нас э, на первое место вот на руках. Угу. Там мы потерпели уже в финальном комплексе. и все, удержали позиции. Да, это было эпично, конечно. Ну вот так вот началась э, именно спортивная э, спортивное... карьера. Наверное. Да, да, да. Спрос э, именно кроссфит. Угу. кроссфит. Э, потом э, это был еще и фитнес. А потом стал вопрос о том, чтобы для того, чтобы продолжать учиться, для того, чтобы расти именно в тренерском, в тренерском плане, необходимо было, я уже был, тогда кроссфит-тренером второго уровня, необходимо было сдавать на третий. А угу. это одно из условий обязательных было, это официальный статус, работа в заведении с официальным статусом кроссфит. Вот, ну, тогда нынешние владельцы, тогдашние владельцы фитнеса ну, они не хотели вкладывать, потому что ну, дорогая uh -huh. сто, это стоит лицензия стоит 3000 долларов, она дорогая, и они не сильно хотели вкладываться в это дело. Хотя возможность была, если она честно. каждый год продлила. Каждый да? год, да. Каждый год она да. платить. А я, получается, без нее ну, никуда. Uh -huh. Все, вот, больше нет. И э, мы, там э, с, с моим учителем английского э, мы начали писать письма в очку напрямую. Mm -hmm. И как бы, вроде бы не рассчитывая, они так ну, пошли на переписку ребята эти. Э, сначала они нам такие, выбирайте название. И мы начали, короче, выбирать название. Mm -hmm. Начали выбирать название. Один раз отправили, и мы три. Они говорят, нет, все заняты. Mm -hmm. Второй раз отправили им три тоже каких-то и альфа там были, там интересные какие-то и с цифрами они нет, короче, все занято вот, а потом и аж на третий раз вот это откуда эта семерка взялась ну, учитывая, что мы позиционировали себя как ребята, которые работают с военными, ну и на это опирались mm -hmm. при, в, в переговорах, то у нас есть один один такой, я его считаю одним из самых лучших военных, с которым мне там удалось ну, общаться, потому что он реально профессионал своего дела, он вообще не останавливается в росте. И вот он, он очень похож, у него даже такое подпольное, у него даже подпольная кличка Бонд. Агент 0,7. Да. Им раз эту семерку выдернули, и у меня всегда, у меня шкафчик седьмой был, у меня эта семерка, она всегда вот как-то ну со мной была, ну при мне. И мы этот, и мы раз, ну, Seven, как-то, ну, Seven, Seven, Seven. И потом раз по-латыни, всем это Septem, да, и а, вот, и, и, ну, и Маша сыграла тоже в этом роль, определенно, потому что я все-таки сомневался, примут ли, а, ну, именно Николаевский, Николаевский, примут ли вот такое название, uh -huh. а, Мария тогда, вот, такая фраза у меня была, говорит, Валерий. Хватит сомневаться, пусть в Николаеве будет э, хоть одно заведение с нормальным названием. И вот как-то она это уверенно все сказала. Маша поэтому... дизайнер. Маша дизайнер, да, Мария. И сомнения э, прочь. Я набросал ей варианты логотипа, она все красиво оформила. Мы выбрали, и вот он не изменяется вот уже сколько лет, 5 лет, 5 мая, и все потом быстро. Мы им только это название, и все отлично, подходит. Uh -huh. Высылают контракт, я его подписываю, и вот они, спасибо HQ, не знаю, насколько их хватит, конечно, но они каждый год а, безвозмездно продлевают а, эту лицензию. Uh -huh. а, сейчас времена тяжелые у всех, может, плюс поменялось руководство, может тоже что-то изменится, но uh -huh. тем не менее, я а, а, горжусь тем, что вот, а, мы с командой смогли пять лет а, а, получать а, вот этот официальный статус. Без денег. Mm. Про военных, когда, ну, когда вы стали их тренировать вообще? Как это все произошло? Ну, скажем так, у меня достаточно в те времена еще, в 13 год, там достаточно э, много связывалось с Россией, э, прежде всего. Я туда ездил учиться, ну, потому что Москва давала качественное mm -hmm. обучение, как не верти, и фитнес-обучение качественное, и потом все, ну, учитывая, что это было одно пространство, все первые… Все первые официальные семинары CrossFit HQ, они, естественно, ну, в, в, этот, в Москве. Uh -huh. вот. Ну и плюс родственники были в Москве. вот, Поэтому, но почему-то, не знаю, внутренне или нет, я как-то очень, не то чтобы болезненно, ну, я не понял этого захвата Крыма, то есть вот этой агрессии. Uh -huh. Майдан у меня тоже, конечно, как-то всю дорогу вроде бы оставался нейтральным, но когда начали гибнуть люди, вот, у меня чуть-чуть, ну, уже тогда я по нескольку раз пересматривал, там, ну, такое было, знаю, я ну, не принимал этого, ну, где мы живем, если могут так сто людей расстрелять на улице. А потом все же так быстро закрутилось, завертелось, вот, отжали у нас Крым и вывели нашу вывели 79-ю бригаду вывели на границу с на границу с Крымом. я проходил ну как можно условно сказать проходил службу тогда еще это было 40-ая дшб дескать на что бригада но по сути это ну есть это 79-ка mm -hmm. ее потом видно она меняла несколько раз статус вот и мой товарищ тоже друг и товарищ Слава Романенко он тоже там проходил службу. И когда вот это все закрутилось, они же, они реально были в голебосе. Ну вот, это вот бабки не ходили, там не было ничего. Вот. И какие по -по -по -по -по посыпались вот такие бытовые, бытовые, добровольцем я как бы я был не готов идти, откровенно, добровольцем я был не готов идти, но хотел помогать К, ну, хоть чем-то. И мы как-то тогда как сготовались и э, начали нести, носить в часть то, что ребята просят там, элементарные mm -hmm. вещи. Димка, кстати, да, и Димка э, Олейник, Димка пошел mm -hmm. добровольцем, mm -hmm. и он тоже вот это был коннектором между потребностями второго батальона. Ну и мы что могли там, тут, собрать, тут, тут рост, тут то трос, то провод какой-то. И вот так вот с ребятами собирались там, из кошелька деньги mm -hmm. доставали и, и несли. А потом уже начали выходить на нас ребята, которые уже были непосредственно там, уже стояли в Крыму. Uh -huh. Я как сейчас помню, это был или 16, или 17 марта, то есть на следующий день должен быть, это суббота была. Это первая поездка, условно волонтерская, волонтерская на, туда, на, на восток. Полная машина, забили, полный багажник, там у меня тогда Honda Accord был. Мы забили туда там и, и масло везли, потому что ну или тормозную жидкость, потому что там три БТРа еле-еле доехал. Там их копали, там что-то притащили просто, потому что они не двигались. Ну короче, вот это была первая поездка. С Димой Канарским мы сели, развезли на, на две точки, это было это в Чаплынке, по-моему, в Чаплынке и на, и на Каланчак. Вот, заехали и как-то вот, вот с того, с того момента ну, Установилась связь и ну, в голове прочного села. Если я не там с, рядом с ребятами, то ну, максимальная помощь должна быть должна быть отсюда, mm -hmm. как минимум финансовая и так далее. вот На первых порах это были наши финансы. Возили ну, банальный вид, потом mm -hmm. начали с Димой трусить все секонд-хенды военные по Николаеву покупать разгрузки, потому mm -hmm. что ребятам неудобно было натовские, английские, там вообще, нафталином этим они пахнут, чтобы там Оль его не побило. Угу. Мы там все, чудака где-то, да, все-все-все тут перетрушивали, а, перетрушивали, везли туда на дальние кордоны. и в одну из таких поездок мы познакомились а, с этой тоже такая личность, один, ну, достаточно известной этой войны, это а, позывной маршал Женя Жуков, угу. а, скажем так, вот он тоже много, вот то, эта встреча, она была такая переломная в плане того, что мы реально вот, ну, думали, что с, когда, как только Россия, вы, ну все думали тогда, как только Россия пройдет референдум, только они отожмут Крым, то mm -hmm. они двинут сюда на материковую часть mm -hmm. Украины. И это вот было как раз вот, 16 или 17 марта, Женя дал нам четко понять, что э, нас будут защищать что ну, ребята будут сопротивляться, что никто ну, так просто э, не пройдет. И, ну, и это, опять-таки, э, дало ну, еще больше э, мотивацию продолжать помогать. Продолжать помогать. Потом э, в, тут на месте были ну, люди начали как-то… Ну, реально э, был такой патриотический настрой многих возмутило это ну, желание. Я, я реально не мог понять, почему почему 110 километров от России разруха, а почему вдруг у нас за полторы тысячи... от России, от, от Москвы разруха, mm -hmm. а почему у нас вдруг в Николаеве за полторы тысячи километров станет с приходом России все обалденно mm -hmm. и, mm -hmm. ну, и хорошо. То есть я реально этого не мог понять и не мог понять, почему люди ну, думают, что так будет. Mm -hmm. вот. Ну, и плюс наглость, которая это все дело а, проворачивалась, а, Ну, то же самое, что а, живешь с соседом в тамбуре, а, вот, а, сосед а, ну, по тамбуру притарбанил к тебе в коридор, поставил холодильник, mm -hmm. а, из твоего перегружает в свой еще ну, рассказывает, что делать. Ну, как-то вообще, не по, реально не, ну, не по-соседски вот совсем. А, даже наши эти, даже наши военные, вот тут же Женя, он ну, там первое время думал, что ну, русские мне ну, этого не хотят там, mm -hmm. вот, пока не полетели снаряды на голову вот, mm -hmm. прямо в конкретном вот, вот, смысле <с> сразу все поменялось в голове вот это, когда они сидели там была какая-то из варенска, когда их окружили mm -hmm. со всех сторон и там три, э три недели или четыре утюжили просто раскатывали эти студенты артиллерийских училищ, из Краснодарского края, там, mm -hmm. из-за границы стреляли, там, по ним бомбили. Там уже... Э, Дима говорит, что часы можно было... Олейник. Mm -hmm. Он сам не попал туда, но факт, говорит, что часы можно было сверять. Когда долбили... Когда долбили. Вообще там, там так раскатывали, там просто... Там, там очень-очень... Арт-обстрелы, это... Ну, вот, это, это жесть была. Вот, и потом... Ну, скучковали здесь. У меня тогда тренировался... Тренировался тогда Давид Рахами, это mm -hmm. нынешний глава фракции. Вот. Конечно, человек обладает, обладает качествами объединения людей, ну что тут сказать. Плюс он очень креативно мыслил, но просто он смотрел на, реально на годы вперед. То есть вот эта передача денег из рук в руки, она привела потом уже к тому, что Многим волонтерским организациям забрасывали то, что, то, что ну, какое-то воровство, нецелевое использование средств. Mm -hmm. Давид сразу обозначил, нет, только крупные средства, только без НАО. Mm -hmm. вот, на какие-то потребности, те, которые ну, бытовые, вот, реально многие не хотели давать именно на прицелы, потому что тоже сначала все на форму собиралось, mm -hmm. потому что они голые боссы были ни на кого на разгрузки на эти, а потом когда пошли смерти, У. тоже ä, то поменялось мировоззрение, уже и, и прицелы пошли и все все все, ну в общем так родился народный очень большая, скажем так большой объем работы принял на себя эта организация, много людей было, много много хороших людей вот это именно народный и... Ну, мы дружим, у нас тут сформировалась сформировалась тут на, на месте в Николаеве компания, компания молодых людей и вот мы до сих пор держимся в куче. Мы уже так в таких объемах не помогаем. А помогаете все равно? Чуть-чуть, объективно чуть-чуть, да по, по минимуму. Вот, одному подразделению определенному мы продолжаем помогать, потому что Скажу почему, потому что и вот, вся помощь, она настолько э, настолько ну, выверена, э, она настолько ценна, эта помощь, и она ну, использование этой помощи настолько вот, тоже целевое, что когда приезжают, э, э, приезжают ревизоры, а есть в народном ревизоры, которые проверяют, ну, целостность. И целевое использование помощи то даже батарейки даже батарейки использованные лежат в отдельном те которые актами передавались mm -hmm. они лежат в отдельной баночке и готовы скажем так к осмоту. Mm -hmm. вот mm -hmm. поэтому ну, чушь не помогать таким людям mm -hmm. вот. ну самом из этой из всей очень много сделано очень много команды сделано прямо даже ну, просто много но самое большое, конечно, достижение, я думаю, это вот сейчас мой кум, наверно, заулыбается, потому что это, скажем так, э, ну, его большая заслуга. Это мы больше 250 машин, наверно, э, боевых закрыли экранами противокумулятивными. То есть очень много техники. В первые, э, в первые месяцы войны им очень много смертей было из-за того, что э, вот, посадка. Ну, во-первых, не умели воевать ребята. Mm -hmm. А, и плюс зеленка, посадка, и вот, ну, из РПГ попадали в машину, и mm -hmm. там, ну, все совсем mm -hmm. грустно. Вот, и начали, э, Денис Пятигорец, он из Запорожья, прислал нам первый варианты экрана, они из арматуры, примитивные были mm -hmm. вообще, потому что люди в этом, в, на фронте люди вешали панцирные кровати, мастили, чтобы хоть как-то разбивалась mm -hmm. эта струя, и так далее. Вот. А потом Денис нам прислал прислал один из вариантов из арматуры здесь прямо в парке там его приварили кое-как но это было все равно тоже это был не оптимум конструктивный mm -hmm. реально не оптимум каким-то образом там тоже из наших ребят нашел конструктора ну инженера mm -hmm. который по модельке по модельке бронетранспортера он сделал ну реально классные чертежи креслания, угу. которые потом можно было чуть ли не, ну вот в папке можно было на завод отдавать, угу. вот по посчитал там с, с этим с, это, с в Карматорске жил, то есть можешь представить угу. человек в Карматорске жил, да? В да? то время. В то время. Вот да, и вот эта вот тема с этими экранами это просто. А вы их здесь варили. Да, варили, их варили везде. везде я вот варили. сейчас я, еще, я понимаю, что эфир не резиновый, нет. но хочется рассказать, как это было. да. В общем, это, это, в Николаевский тепломоздно ремонтный завод взялся на себя. Вот Слава Симченко. Да, такая позиция у него была, патриотическая. Кстати, вот в тех боях там у него или племянник то есть родственник какой то у него именно под этими ар арт-обстрелами тогда погиб ну mm -hmm. не суть он, он помогал с первых дней вот и они взялись взялись делать эти делать эти экраны ну я понимаю ребятам ну, работа еще параллельно идет они поставили конечно людей ну как бы медленно это все шло то есть уже потребность запрос в этом во всем он, он уже он превышал вот возможности тепловозремонтного завода mm -hmm. ну, делать, производить эти вещи. Потому что это ну, реально там ну, надо было руку набить и, mm -hmm. так, и так далее. Вот. И вот тут подключился к этому всему э, процессу, подключился мой кум, руководитель. Э, потом мы уже стали кумовьями, а тогда просто Максим э, Доскоч, вот, он э, подключился к этому процессу. И, используя свой, свой опыт руководителя, он такое завертел. Это, на ну, это было вот наблюдать. Короче, мы, мы разделились, в общем, я, я договаривался с людьми, чтобы они ну, деньги на проект переводили, uh -huh. именно под эту тему. То есть ездил на встречи, там, объяснял, показывал, вот, насколько это важно. Пашу с собой, чайку тоже брал пару раз, ну, человека, который непосредственно в этих БТРах сидит. Uh -huh. Вот, а Макс занялся производством. Э, б, э, эти экраны, они даже, вот иногда металл, он даже в Николаев не попадал. То есть он так все закрутил, он прямо с арсилора с, это, с арсиллор, из кривого рога, он ездил, этот металл, он выезжал, он выезжал в э, Укртрансгаз достаточно, это тоже кум Макса, угу. тоже он был главным инженером Укртрансгаза, он помог организовать вот эти сварочные производства. Экраны варили по всем чуть ли не по всей Украине. Угу. И здесь тоже и «Артель», вот хотел бы, ну, не знаю, ребята, будут тебя смотреть из «Артели» или нет, кстати, Соседи, на первом да. этаже, да. Вот, они тоже, они очень качественные делали. Здесь вот по, и по Николаеву, тут, ну, практически все, кто обладал хоть каким-то сварочным производством, мы удалось мобилизировать, и вот просто сумасшедшие темпы. А потом вот, все дошло до того, что даже начальство воинской части в 79 оно пошло, он увидел, ну, когда там 100 с, лишним машин, угу. 100 с лишним машин, и все надо обварить, они пошли навстречу и выделили боксы прямо в этом, прямо в, в парке. Угу. А, мы э, э, вычислили, Макс э, нашел сварщиков, прямо тоже по всей Украине. А, был такой еще мужик, вот, тоже буквально минуту про него Саша Саша блин Саша Соловей uh -huh. мужик из Доманевки тоже звонит говорит, я как бы ошибаюсь не дуже могу, але я могу портюват uh -huh. я этот едьте туда-то туда-то как там вас найти вот, вот Саша на победе а, а победа сделана из опеля из опеля омега то mm -hmm. есть мужик до такой степени рукастый он просто его слава симченко поселил на этом на тепловозремонтном заводе у них там комната какая-то mm -hmm. была, и этот саша они его он, он сварщик он, не, он неимоверно рукастый мужик они там его они, он там, ну, и рукастый и приятный короче ну вот со всех этих mm -hmm. и потом когда надо было тоже этот саша когда надо было ехать в карматорске непосредственно поехали в фуру Дал лук трансгаз загрузили фуру металла готовых и, и повезли ее в Краматорск. А кому-то надо было там на месте организовать э, mm -hmm. установку. И этот Саша садится на свою победу, короче, и едет туда, в Краматорск. Да. А потом его призывают в армию. Mm -hmm. И мы, мы через генштаб этого Сашу забираем откуда-то вообще, из-за Львова, непонятно. Через генштаб этого Сашу и ставим, и он здесь, э, скажем так, возглавляет это... Аркадий Добогиан тоже э, много э, mm -hmm. подключился тогда тоже много взял на себя э, как большую, ну, большую часть нагрузки ну, в общем команда работала вот это, и потом когда парни с фронта говорили что сколько жизней спас эти, спасли эти экраны то конечно это я считаю это вот, апогеем наших, наших стараний волонтерских и так далее вот. а потом когда Большая предистория, предыстория, конечно, как мы начали заниматься с военными. Учитывая, Нет, что… это мы... интересно. Я, например, от этого нигде не слышал, понимаешь, И нигде не читал. Ну да, это, не, да? Этого, это мало кто да. знает, но, тем не менее, вот команда Народного, она сделала, да, это там не беспилотники, да, это, но, ну, тем не менее, там 250, больше 250 машин точно по всей Украине разных mm -hmm. частей были закрыты этими экранами то есть они решили тогда вот, ну, вот этот вот вопрос о том что техника жглась люди в гибли mm -hmm. они решили ну, помогли тогда вот. и учитывая что мы часто находились в войсках вот, и у меня было я мог сравнивать состояние состояние физическое состояние обычных солдат и физическое состояние тех ребят которых мы сейчас до сих пор поддерживаем я понимал что вот, Учитывая, учитывая, что кросфит в Штатах, в Канаде, это чуть ли не базовая, базовая военные, подготовка да. для военных, да. я понимал, что мы можем эти, эти свои, свои знания, свои навыки, мы можем тоже сделать что-то хорошее для, ну, для страны, если наши военные станут подготовлены. У -у -у. Ну, банальные вещи. Вот. Даже вот фраза Саныча да, нашего, когда… Зачем там учить солдаты рукопашному бою, фраза Саныча, сколько солдат на этой войне спас рукопашный бой. А второй вопрос, сколько солдат на этой войне погибли а, только из-за того, что они не смогли убежать, угу. только из-за того, что их где-то привалило, они не смогли поднять, либо они выдохлись, ну, угу. вот, не хватило банальной физухи. Вот, ребята, которые находятся в окопах, которые реально были вот в каких-то э, мясорубках, они понимают ценность э, того, что ты, то ты, то, что ты хорошо подготовлен. Mm -hmm. Это унести больше быка, это унести дальше быка, это быстрее это все сделать. И самое главное, что в любом случае, когда-нибудь броню одевал на себя, каску там вообще, насколько mm -hmm. это неудобно, это, это жутко неудобно. Это mm -hmm. даже держать автомат, там, ну, это тоже такое себе удовольствие. Пульс поднимается, mm -hmm. руки тремтят, а ответка, ну, условно. Как? Ну, как ты будешь вести стрельбу, если у тебя mm -hmm. все да. дрожит, и, то, то есть ты не попадаешь условно. Вот. А хорошая подготовленность помогает тебе вот, более уверенно чувствовать себя именно в огневом контакте. Поэтому, тоже с помощью народного, вот скажем так, организовали проект это под проект подготовки инструкторов для подразделений воинских ну для воинских частей mm -hmm. и были разосланы предложения письма официальные в воинские части и ребята так вот по николаевскому гарнизону, они понаправляли по 2-3 по человека для того чтобы мы готовили инструкторов. Здесь на базе септема. На базе, да, да, ну да, тогда еще был Эльфитнес, фитнес, mm. но это первый, а потом уже второй же был на базе септема, вот. А, и, вели тогда его я и Елена, а, Савченко, да. И нас и летчики и и и, и и и собралась такая интересная компания и чаков и десантники а, собралась такая классная компания. Вот почему классная? Потому что я сейчас вот, до сих пор до сих пор есть люди, которые... А, тут же Назаренко. Угу. Они тогда два таких... Роман и Назаренко. Ребята такие невысокие, но вот молодые. И уже с таким боевым опытом. Это из морпехов тогда угу. ребята. Камлык был, помню, еще Полянский. Полянский тренер по кроссфиту. Угу. А, Назаренко. Такой бальзам на душу было, когда мне шлют люди из Киева, приехали на передовую Мариуполь и шлют мне фотки, как пацаны... Серега Назаренко организовал у себя в подразделении, то есть в одном маленьком, то, на, на уровне государства это не прижилось, а, а Сережа Назаренко организовал у себя в подразделении а, занятия по кроссфиту. Штанга стоит, гиря, mm -hmm. написана какая-то, а, прога на ящике из-под патронов, вообще. Это, вот это было, а, конечно, больно. Многие люди из того потока, из того они так или не иначе сейчас либо связаны с кроссфитом, либо продолжают им заниматься. Mm -hmm. И это большое наше достижение. целью мы с ставили какую показать государству, что это возможно, что в принципе ничего страшного, ну ничего сложного нет для того, чтобы объективно. я, конечно, рассчитывал, что мы как станем каким-то базовым центром, ну это позволит нам на наших учебных делах зарабатывать деньги какие-то, ну в общем развиваться, потому что ну для меня, для меня денежные знаки это – это просто возможность что-то построить, кто меня знает, они, они, они понимают, что я не вру. Uh -huh. да, что-то построить, что-то купить, что-то сделать, что-то, чтобы было лучше. Потому что до сих пор чуть-чуть отступлю. Ребята, которые у нас занимаются, вроде бы едут, едут в знаковые места какие-то да, и пишут мне оттуда о том, что в септеме комфортнее, в септеме больше оборудование и так далее. Что там говорить? У нас, у нас есть такие вещи, которые вот, ну, по югу Украины нет, нет во многих залах. У меня был такой вопрос даже наверное, подготовлен по поводу функциональности Септема и, так сказать, его гламурности. Да? То, что большинство да. залов смотришь, они как-то больше, ну там, гламур, mm -hmm. да, красиво, сфоткаться, да, там, девки с задницами. Ну, ну, а Септем да как раз клуб, в котором э, есть возможность ну, тренироваться. Есть, да. Так, так есть. Э, <coughs> тоже раз мы уже отступили, я сейчас быстро отвечу mm -hmm. на этот вопрос. Потому что э, ходит и по городу молва такая, что э, в Септем ходят тренироваться, а не сниматься там, но и э, лично наша позиция такая, что мы, мы не продаем, э, мы не продаем э, членство в клубе. Mm -hmm. То есть там какие-то… Э, э, какую-то дорогущую плитку в душевых и так далее мы, придаем, мы продаем комплексное тренировочное решение то есть решение комплексное решение тренировочных задач да вот септем он можно все меня когда-то спросили что ты можешь этот открывают зал люди может ты нам продашь что-то может у тебя есть что-то лишнее я оглядываюсь и понимаю что у нас лишнее Лишний только мешок с песком маленький, потому что его уже все переросли давно. Все, что можно подарить или отдать человеку. Реально юзается все. Можно зайти, посмотреть, в каком оно состоянии. Да, оно рабочее, но оно потертое. <с Если <с оно <с потертое, то значит, значит то, что? что оно постоянно используется. Работает, да. Постоянно. Вот это наше отличие. Ну и то, что клуб старый, конечно. Я не спорю. Да, что хотелось бы много изменить. Но COVID, конечно, COVID вносит свои коррективы, тут бы выжить. А мы на Назаренко, да, на, этом, на, на, на инструкторах закончили? Да. Вот. Вернемся к военным, как, как, да. это, как это все получилось. Да. Да. Первый очень, скажем так, понравился, хороший фидбэк был. И мы сразу же а, пошли запросы из частей, обучите нас, обучите нас там, и так далее. И поэтому, ну, долго не надо было уговаривать ни боссов из народного, чтобы этот, ну, письма-то есть, mm -hmm. запрос имеется. И мы начали, мы, мы второй, второй поток организовали, чуть-чуть в другой форме, подключили Пашку Серенького, чуть-чуть в другой форме, это как бы соревновательный, уже начали соревнования среди военных проводить, mm -hmm. вот, и в такую соревновательную форму это все дело закрутили, чтобы они как бы шли потоками, направлениями, там, летчики, там, отдельно те, отдельно те, mm -hmm. и вот, двигались, ну, и, то есть, и соревновались между собой. Ну, я тоже было интересно, ну вот, все равно, первый он, он есть первый. Потом нас с Леной пригласили на... пригласили нас с Леной на такую, уже в Генштаб, на конференцию, которая называлась Підготовка сучастного украинского воина по стандартам НАТО, физическая подготовка. Где я понял, посидев целый, день, посидев целый день, я понял, что Совок жив, жив mm -hmm. Совок будет жить еще очень долго, и что нужна конкретная воля одного какого-то человека, чтобы вот это все разогнать нафиг. Mm -hmm. И это, это, это, это реально там, там такой клуб-кубло. Это, это просто вот просто от ас люди которые ответственны за спорт в войсках они просто не шарят совершенно как сделать человека лучше то есть для них э, максимальное количество отжиманий за две минуты это тест силы mm -hmm. ну о чем тут можно говорить Челов люди которые понимают что-то в физических качествах они понимают что это усилия но ну, совсем другого характера то есть они пытаются что-то перенять э, откуда-то взять не соображая, что оно, в, ну, в принципе, может дать. И все, и э, вот это вот... Э, Любить... Лю, вот всю-всю дорогу я вот вспомнил один... я вот Посидели там, Еленки Ленчик, знаю один анекдот такой классный. Это когда э, генерал приехал, это... Интересно да, будет, да, слушай. Да, да. Когда приезжает генерал в воинскую часть и думает, так, сейчас буду разносить прямо вот на проверку, сейчас с порога. Такой заходит, думает так, смотрит, ё-моё, бордюры просто беленькие, трава такое впечатление, уже покрашена вся, все это поля вот так вот беленькие, беленькие эти отбиты. Думает так, ладно, видите меня на плац, заводят его на плац, там все расчерчено, все плакаты просто не придраться. Такой, а что нас кормить сегодня не будут? Его раз в столовую, там икра черная, баклажановая, все мной накрыто вообще. А коньяк, ему бац, седьмую зв... звездочку на... нарисовали, коньяк ему. И что, и париться сегодня не будем? Как-нибудь его в баню. И баня девки, баня девки, короче, всю ночь, утро, дверь бани открывается, выходит генерал, вот так руки растопыли. Отвезите меня в ромашковое поле. Его садят в бобик какой-то под для заточенный, везут его в поле. Выходит генерал, вот так руки расставил. Идет, идет, идет голый по полю, идет. Идет, глаза закрыты, какой-то камень лежал там, он спотыкнулся об него, бух, упал и лежит такой, лежит, ромашки, вот он фу, дышит, вот, ромашки телепаются он дышит, раз. А тут бык не неподалеку гулял такой, смотрит, генерал лежит, подходит такой, ну и задницу ему так языком лежит, а генерал такой, ну хватит, хватит, подпишу, подпишу. Вот это было именно та же самая тема. Чудаки, то есть эта конференция, замыливание глаз, она просто ни о чем. Там чудаки, вот сад там был главный какой-то у них, uh -huh. и вот они ему полировали пятую точку. Вот они кого надо было раздолбать, раздолбали, ну, uh -huh. надо, потому что ничего ж не делается. Uh -huh. Все по сути, ноль. И я тогда понял, Ленчик, мы Лен, я не готов тратить лучшие годы на борьбу вот ну, с этим. Uh -huh. Будет у кого-то воля, обратятся к нам. Ну, продолжим этим заниматься, а так ну, лучше потратить эту энергию для того, чтобы вот, вот есть ну, круг вокруг нас, вот их будем, ну, будем делать лучше, для них будем стараться. А это, это битва с ветерными мельницами, mm -hmm. система, она прожевывает всех, это нереально. То есть вот до сих пор там периодически пишут мне, а, а, а, а, мог бы, мог бы, будет воля, не бесплатно, он mm -hmm. тоже потому что все волонтерство закончилось, то есть у державы есть гроши, то mm -hmm. есть они воруют они и так далее. То, ну, поэтому мы готовы свое, в принципе свои знания э, и свой опыт продать. Э, не за большие деньги, за вменяемые, за то, что вот стоит, вот. готовы продолжать. Но в Септеме сейчас на постоянной основе тренируются военные. Уже а, есть грузы, ну, и полицейские. И, ну, для, с самого начала для полицейских и для военных были созданы лояльные условия mm -hmm. и по посещению, то есть абонементов, и по, и по, ну, и по ценовым политикам. Mm -hmm. а, одно время, если так, ну, есть курс достаточно популярная штука, конечно, талантливые ребята попадаются везде. Mm -hmm. Но одно время а, а, в, все соревнования по военным, которые, этот, которые только проводились в Украине, это... Весь пьедестал, это они вот так растягивали флаг Саптема угу. на, на, на весь пьедестал, потому что, ну, потому что конкурентов не было. Витя Левченко, конечно, зажигал, Макс Солонар там, ну, и так далее. Даже есть... вот, да, даже ребята, вот, в, в, в, все это могут относиться, конечно, к полиции по-разному, но реально вот, какую-то реформу провести э, толковую, в состоянии сейчас исключительно у Министерства внутренних дел. Потому что э, те же патрульные, да, mm -hmm. у них они нашли, э, возможность, они наш, нашли возможность э, спонсоров привлекли, те же самые канадцы, э, по-моему, им помогли, отгрохали в, за, в классный зал в Киеве. Обучили у нас ребят, которые mm -hmm. это хотя бы основы. Понятно, что они сейчас уже там продвинутые, но это, это было давненько, но вот приехала компа команда ребят, мы uh -huh. их обучили на коммерческой основе. Э, и эти ребята сейчас, э, вот, со создал э, главный тот же Женя Маршал, он создал условия для хороших спортсменов, чтобы они служили в патрульной службе. Uh -huh. Им сейчас равных нет, конечно. То есть они, да, они, они там, они э, вы, выигрывают все, но тем не менее, в этом зале патрульной службы, чей флаг висит, как ты думаешь? Септема. Септема, да. Это, конечно, радует. Это бальзам. Смотрит там то-то, то-то, и септема. Спасибо ребятам, что они помнят ну, наши, наши усилия, наши потуги, ну, наш труд, который мы вложили в них. Ну и то, что мы мы реально, как бы то ни вот я проскакивала слово, да, там, вот на коммерческой основе и так далее, мы все равно, я убежден, что деньги, они придут откуда-то из другого места, если ты, ну, ты делаешь что-то бесплатно, угу. не, не задумываясь, короче, делай что-то для того, чтобы было хорошо, потом думай о заработке, и если ты не заработаешь здесь, они придут из другого места. Это, Лена Савченко не даст совар. Ну, Лена Савченко просто, она, скажем так, она очень много вещей, действительно делает на энтузиазме, бесплатно, и потом ей воздается. Вот так. — Круто. — Да. Да. Ну, как минимум, когда у меня появляется возможность сделать так, чтобы Лене воздалась, я ее не упускаю. Ну и, Лен, ты можешь всегда рассчитывать на мою поддержку. ну Она это знает. — Септем Фэмили, комьюнити, интересная тоже тема. Я сам ну, когда еще не, не посещал клуб, уже видел вас в Фейсбуке, обращал на это внимание. Это вот какое-то какая-то группировка людей, да, это, атлетов, это, энту да, энтузиастов. — Это отдельная, скажем, часть моей жизни. Большая, наверное, большая часть моей жизни. Да, Люди совершенно немного, разные, да. Совершенно разные. Их немного этих людей, О ограниченное количество но, ну, скажем, ну их немного, но их много в моей жизни, вот. и я очень, очень ценю это, очень у тебя тебе удавалось, да, ты же с нами ездил на соревнования, ты видел, как это все происходит, это, это конечно, эти эмоции они бесценны, потому что ну, это как бы творится история определенная, потом есть к чему вернуться, есть что вспомнить и так далее, ну как бы да, все начиналось в шестнадцатом году с того, что мы э, перенимали опыт у Саши Ярощука выступления на соревнованиях ну, и пытались заложить вот этот фундамент э, ну, каких-то спортивных побед. Mm -hmm. вот, э, сейчас я убежден э, уже по, по прошествии этих э, лет, что э, подготовка спортсменов, именно хороших спортсменов, если тренер э, соображает... Э, что он находится в фитнес-клубе, либо что к нему приходят обычные люди, он всегда сможет э, адаптировать э, программу для спортсмена под нужды обычного, обычного пользователя. Mm -hmm. Это то, что вот закидывают кроссфиту люди, которые совершенно ну, ну, в нем не соображают. А, для пользователя, для, для человека, который вот думает, прийти, не прийти, заниматься, не заниматься, показатель спортивных успехов, место, куда он ходит, он должен быть сигналом, что если эти люди смогли подготовить кого-то вот до такого, mm -hmm. то уж из меня они человека сделают сто процентов, mm -hmm. то есть успехи атлетов это, ну, это гарантия того, что программа работает и то, что у этой программы есть запас прочности очень большой для адаптации под обычного пользователя. Uh -huh. э этому есть масса пределов о, примеров масса. когда, когда люди ну, сам одним из самых больших наших успехов, вот Саша Яровщикков как тренеров, я все-таки считаю, что в 2018 году э, прервалась наша, э, наша скажем так победная хода и мы заняли второе место. На соревнованиях тоже на чемпионате Европы среди ну, людей, которым за 35. Mm -hmm. Мы заняли второе место. Приехала, нам уже было под 40. Приехала реально сильная команда из Польши. Плюс Неля чуть-чуть. Ну, даже, наверное, мы с Неллей бы не смогли бы это, ну, бороться с ними. Ребята реально сильные mm -hmm. были. Но, но наша аматорская команда, она выиграла этот чемпионат. Это были человек, который занимается камерами. Это было журналистка бывшая, это было человеку, который там бизнес на, на рынке. Ну да, ну ладно, и вот один из них был тренер, да, но ну, вот это успех. Вот это успех, что люди, которые не связаны, ну, не целыми днями сидят в зале, угу. они мы их подготовили, мы их смотивировали в принципе даже выехать. Это, ну, это большой, большой плюс, что люди поверили, пошли на какие-то какие траты, взял на себя септом, но люди взяли на себя основные, основную нагрузку. Плюс, подготовка к соревнованиям это если это серьезная подготовка, это реально вырванный из жизни чуть-чуть ну, кусок времени. Угу. Потому что если ты готовишься хорошо, то ты кладешь на, на алтарь на ну, вот это тут все. Угу. Тебе два раза в неделю в день надо потренироваться, тебе надо восстановиться, поспать, поесть. То есть ты забываешь про всякие там… Ну, про, все про все остальное. Про это всю жизнь, жизнь да. работу, семью. Да. Ладно, это мы можем себе Ну, для нас… Нам не надо объяснять. А вот ребята, которые не, не тренеры, они нашли в себе вот такую мотивацию и… Да, и. Ну, атлеты с септом, которые выступают на соревнованиях, это не те люди, которые живут в клубе, правильно? Нет. Это, это те люди, Нет. у которых есть своя конечно. жизнь, свои увлечения, работа. Конечно, плюс. да. Вот. И вот этот на вот этот движ, вот это вот движение, оно, конечно, оно. Ну, начали люди. Как, ну. Это как на охоте, знаешь, никогда не был на охоте с подсадными, нет? Когда, mm -hmm. почему вот охотники возятся там, держат в своем хозяйстве этих уток под, диких, кормят их годами, этих, э, скажем так, как их можно, нахлебниками назвать, там, не знаю, спиногрызов, для того, чтобы вывести на охоту, посадить их на, на якорь, чтобы они кря-кря-кря, mm -hmm. и утки по... Утка, когда вот, они видят этот э, движ, то они ну, к нему... Mm -hmm. И так вот потихоньку, потихоньку, потихоньку, военные, конечно, да, не дали не дали нам первые победы а, именно, то есть, ну, не, не нашего тренерского состава а здесь, по Украине. Потом сформировалась, а, а, ну, сформировались хорошие аматорские команды, а, начали сформироваться и так это в какую-то культуру даже этот запрос да на то что люди хотят быть лучше он меня постоянно подталкивает учиться скажем так у меня такой бзик я ничего не держу в электронном виде хотя мне приходится двойную работу делать у меня есть за последние 5-6 лет у меня есть все все наши тренировочные программы на бумаге написанные они, естественно и в электронном виде на всякий случай там когда я рассылаю их и так далее вот я всегда их, их храню. Зачем ты их хранишь? А вдруг понадобится Но реально вот настолько все, все двигается, настолько все улучшается, оптимизируется, постоянно находятся какие-то новые тренировочные решения, что из тех годов я, ну, мы, мы используем там несколько именно только силовых программ. А именно вот процесс кондиционно, кондиционной подготовки, он уже ну, постоянно какие-то... Вот даже сейчас мы да, в карантине и то удалось найти э, два, два интересных два новых совершенно интересных э, ну, для меня новых как минимум интересных э, программных решения которые надо обкатать mm -hmm. попробовать и самое и самое главное что наши э, атлеты готовы это делать вот а в самые вот, по, по поводу наших атлетов э, в вот, э, последнее время, конечно, подготовка именно соревновательные, соревновательные циклы, они, они очень жесткие, вот объективно. То есть но они, знают, они, уже, они знают, что надо потерпеть, uh -huh. будет тяжело, надо потерпеть, и потом, когда придет время, э, то они будут летать. И, и так оно и происходит. И, и все знают почему, и убеждать не приходится. То есть э, все самые смелые решения, они воплощают, воплощают в жизнь, и потом ты сам был свидетелем, как это происходило в Запорожье, uh -huh. вот. и даже в прошлом году, насколько скомканный был, скомканный был именно соревновательный год, двадцатый uh -huh. год, он должен был быть для, именно для Septim Family, он должен был быть очень-очень интересным, потому что, во-первых, Дима, Маша, о, Дима, Настя, Миша, они отобрались на Кипр. Mm -hmm. То есть это первый выезд, вот уже не мы едем, а, а ребята едут. Мы, до, мы, мы с Сашей и Сережей тоже должны были участвовать и в, в, в Италии, с Сашей должны вдвоем были участвовать mm -hmm. в одних соревнованиях и потом должны были в других вот втроем участвовать. А, Маша и Настя должны были отбираться на Берлин с То есть, ну вот уже должен был быть выход на международную арену Септума не только нас. Mm -hmm. а, а, okay. а ребят из family, я, это, это, моя, это моя мечта, То есть, чтобы ребята поехали в Европу на классные соревнования, я уверен, мы ее осуществим, прорвемся, вот. и все, ковидом скомкалось, но тем не менее, даже на тех стартах, которые были, наши атлеты нашли, они не искали мотивацию, вот самое интересное, как мотивировать атлетов, вот, молодцы ребята, они мотивировали либо сами себя, либо что-то ими двигало, они протренировались весь год, условно, без целей, дали нам возможность поддерживать себя в форме, потому что ну, я не знаю, как можно их заставлять тренироваться, не тренироваться вместе с ними. И, в принципе, ну, то, что я тренируюсь с ними, терплю там эти вещи, ну, тяжеловато уже. Оно мне дает потом информацию, как они, ну, по авторегуляции тренировочной программы. Потому mm -hmm. что запланировать можно все, что угодно. Но. Как, как на это отреагируют а я примерно знаю потому то что, что ты я тестируешь свои программы потому что я рядом с ними да? конечно да я потом если что ага здесь зачеркнул mm -hmm. написал что-то новое и выдал им на следующий день вот. то, то есть они дали возможность рядом с ними тренироваться и они помахали э, с флагом Септом на практически на всех э, пьедесталах э, крупных соревнований, которые проходили. Они сами же регистрируются, ты их сами, ты их не приходят вообще, они приходят ставят меня перед фактом. У нас так тогда соревнования. Все, я записал себе внес коррективы в тренировочную программу, чтобы Но внутри же ты доволен. Очень. Это то слово. Если ты сидишь, ты знаешь, что буду соревнования и ждешь, очень ценю Когда придет и скажет, да. Я очень ценю это вот. И в Запорожье это был вообще триумф, Сережа нас, Тогда мы не планировали участвовать, а учитывая, что соревнований нет, мы поехали к нему на соревнования, на эти. Конечно, практически все вернулись с медалями. Это было, ну, как бы очень приятно было. И, и, и вот самое главное, что вот все запланированное а, не осуществилось. То есть, они тяжело было. И потом вот, а, мы их вывели, тогда всей командой нашей тренерской, мы их вывели... На, на, на очень хорошую. Тогда поехала, кроме, кроме самой команды, поехали еще ребята. Дима, Андрей. ну короче Такая поддержка, угу. мы поехал. То есть у ребят реально были там все. Ну, было так, как надо. Угу. Вот, и они показали класс. Настя через два месяца потом тоже потерпела. Настя, Дима и Данил тогда, они ездили на эту на, на банде выступали тогда. Настя угу. выиграла очень уверенно. Просто там Назаренко просто скажем так, ну такой фидбэк получил, писали люди в личку, ну, ну, вот молодец, Даня тогда там прыгнул выше головы, а Димон, учитывая, что он там в, в, в категории элит на сухую выступает, угу. ну все, все вот, вот так, то есть стали, люди стали лучше, там, тоже, кстати, кто знает Настю Назаренко несколько лет и сейчас, то вот, по поводу того, что Кросфит, да, ну, вот насколько он, что, Настя когда приходила ко мне на первые групповые занятия, ну там ее выхопалка ее чуть-чуть ну, покачивала. А сейчас человек просто железный. Вот. И потом еще в предновогоднем турнире тоже ребята поехали двумя командами. Ну чисто, я считаю, однобокость. Не судейство, а именно составление комплексов, они... Ну, не, не все не, не все охватывающие качества но ну, вот они оставили ребят на втором месте mm -hmm. будет комплексы чуть разнообразнее а не только упор на силу то конечно шансов было бы больше а так и женская и мужская команда второе место очень очень потужно я считаю что очень хорошо и, ну, вот, и сейчас сейчас тоже ищут старты ну, все время откладывается откладывается откладывается но тем не менее ребята тренируются ребята Ребята становятся лучше. Вот. Как ковид повлиял сейчас на все? На клуб, на людей, которые занимаются. Если, ну, COVID, не ну, не, не, не а... касаясь, если Family, а вообще посетителей. Посетителей. Ну, как бы запрос, запрос ну, против болезни не попрешь. Кто болел ковидом, тот понимает, что не хочется ничего. Конечно, да. Есть определенные. Кто-то боится, кто-то болеет, кто-то боится, кто-то болеет, а кто-то тренируется. Из моих, из, моих знаком... ну, вот из, из, из той информации, что ну, вот, собрано, ни один человек, по-моему, у нас, из нашего клуба не был госпитализирован То mm -hmm. есть все эти все исследования, которые мы, мы продолжаем мониторить, мы, мы понимаем, что будет запрос на реабилитацию после всего этого дела. Вирус очень коварный, очень. Вот, каждый раз всплывают какие-то какие вещи. Все. Специалисты в один голос говорят о том, что он не, исследователь, не исследован, что последствия нам еще ну, придется разбирать. Но, тем не менее, сейчас уже есть некоторые наработки. Мы уже понимаем, с чего надо начинать, с чего не надо начинать. И все-таки объективно те, кто занимаются, те, кто давно занимаются, переносили это все безобразие легче. переносили Раньше становились в строй и чувствовать себя нормально. С точки зрения бизнеса, конечно, конечно неопределенность, она ну, очень, ну, если мы за год просидели больше трех месяцев, не работая. Я благодарен всему, всей команде септом за то, что мы за это время, я просто знаю, как это в других местах происходит, за то, что мы за это время не переругались, mm -hmm. В какой-то мере мы даже, мы реально стали еще более, более сплоченными. Да. Вот, ну, я, конечно, я стараюсь, ну, чтоб септум, потому что ситуация плачевная в, в целом по индустрии. Николаев как Николаев, а, а Киев п, закрываются, продают оборудование, закрываются, сдают за бесценник, там, пускают в субаренду. То есть, людям тяжело, людям тяжело, поддержки от государства нет, что 80 тысяч, это <со> <со> ни о чем, ну, это реально ни о чем онлайн это все равно не то, повторюсь, то такое ну комплексное решение это есть комплексное решение. онлайн мне кажется Но ну, это не но все равно будет онлайн, но онлайн будет офлайн, офлайн есть офлайн, и потому что кто позанимался, например, септами, он понимает, что дома он никогда в жизни не создаст себе, себе такие условия. Как, как ладно можно хорошо за деньги можно купить материально-техническую базу, но нельзя купить вот то что, то, что есть в Септиме. В Септиме есть атмосфера, в Септиме есть среда. Может вот так лучше mm -hmm. назвать. Среда. Один мой знакомый, один мой знакомый он, он ходил, очень достаточно долго ходил к нам. Вот, и у него еще более близкие знакомые это владельцы других фитнес-клубов по Николаеву, mm -hmm. соседи по бизнесу. То есть у него через, через стенку у него еще один фитнес-клуб. У него знакомый владелец фитнес-клубов. И он ему говорит, что у нас лучше. Ему говорит, как ты, что у нас же такие тренажеры, у вас тренажеры? Он говорит, там заходишь, там люди Атмосфера, работают. Да, там да, да. Там, говорит, там смотри, и ты не можешь по-другому. Все. Ты зашел, ты видишь, как они там идет, я... идет то есть это энергетика, и ты, и ты начинаешь работать Я обратил внимание, когда тут... Первый даже, самый первый локдаун, когда все-таки все везде позакрывалось, клубы пишут, ну, мы выж... вынуждены закрыться, и, в... и на этом все, как бы, и септем да. сразу же погнал ролики, тренировки, да. какие-то программы, то есть да. э, ну, сразу чувствуется забота об атлетах, забота да. о клиентах клуба. Вот. В, вот, это да, уже... это, это тоже большой плюс, первый локдаун очень длинный был, он был больше двух месяцев, я не скажу, что там концовка. Нам ну, давалось легко, но тем не менее мы каждый день выдавали нашим клиентам тренировочное решение для дома. Не просто в виде какого-то ну, не, э, невыполнимого задания, реально адаптированного, под домашние условия, с, с видео с видеосопровождением, спасибо тебе, ты оформлял это все дело, да. Работа была и мы и самое главное, что мы не сошли с дистанции. Mm. Вот это, я считаю, два, вот, месяца, вот это наше, да? два с лишним месяца. месяца. День в день. То да. есть 1 июня открыли клубы, 1 июня мы не выпустили ролик. мы не выпустили ролик. А так все, все тютя в тютью. Mm. Да, я думаю, наверное, это ну, единственное, наверное, в Украине, кто вот так вот поддержал наших клиентов. Ну, и нам, как бы, чуть-чуть раздалось -чуть это, потому что лето мы хорошо прожили. Да, мы тренировались, пришли, новые люди приходили работали по поводу соцсетей еще хотел соцсети они ведутся очень активно ежедневно там facebook instagram это все делаешь ты где ты находишь силы У я все время новый материал ну как бы мне переводные некоторые не переводные материалы некоторые пирожу сам короткие более сложные вещи мне помогают люди которые профессионально заточены под это да, то есть надобность в умном, в хорошем, потребность, не то что потребность, а необходимость тренировать людей правильно, ну или как минимум учить наших ребят, которые у нас работают, ну тренировать людей правильно. Ну, я считаю, это наше конкурентное преимущество. Угу. Пройдет год, пройдет два, в Николаев зайдет Life, это такая большая сеть с крутыми тренажерами и с очень низкими ценами, угу. с бассейнами. И, я уверен, многие конкуренты наши, они поплывут. Только потому, что они, ну, life предложит mm -hmm. цены лучше и оборудование лучше. Mm -hmm. Ценность Септема не в оборудовании, хотя у нас, нормально, мы обновляемся. Те, кто ходят, видят и в самой тренажерке изменения, и хорошие тренажеры, и, ну, у нас достаточно у хорошо укомплектован зал, ну, может быть, оборудование надо чуть-чуть, именно дорожки там, и то мы их ремонтируем, они mm -hmm. в принципе не свои функции выполняют. Вот. ценность септима это вот в мозгах э, и в сервисе, которые ну, вот в мозгах наших тренеров и то, что они дают своим клиентам. То есть мы не вводим э, э, клиентов вокруг да около. То есть мы даем готовое. Может быть это иногда скучно, ну неинтересно там до да, тяга, приседания, конечно там с резиночкой скакать, но это эффективный. Это, ну, это, это в разы эффективнее, то есть мы готовы, у нас э, постоянный процесс обучения. То есть у нас есть общий чат, в котором все самые последние, которые я нахожу, все самые последние интересные вещи, которые помогают э, решить, э, ну, по -по -по -по -по помогают тренировать людей. Вот пазлики, пазлики, да, не общая картина, которая уже в принципе, она уже давно сформирована, а вот эти вот мелочи. И вот э, поиск этой информации, все равно ты же ее делаешь. Вот Мы как-то с 2015 -го года где-то еще и фитнес был, мы начали ей делиться. Вот. Я не скажу, что на нее большой запрос среди наших коллег. А, вот а, э, Уже сейчас я понимаю, что где-то очень много этой информации, она была слишком звукная, ну, узкоспециализированная. Mm -hmm. а, но тем не менее, да, мы какое-то время отошли от нее, начали публиковать более такие более, более земные вещи, так, чтобы наши клиенты понимали, ну, мы очень бы это, этого хотели. Вот. Но все равно запрос, запрос ну, опять-таки, мы же это делаем, мы растим атлетов, мы растим спортсменов, вот, там более такие глубокие вещи, как касающиеся восстановления методов тренировок, там основанных на лактатных порогах, на аэробных порогах и так далее, все это, оно, оно у нас есть, у нас эта информация есть, поэтому телеграм-канал SeptimPro, тоже он, я, ожидания были больше, конечно, что, что как-то разойдется молва о том, что ребята хорошую инфу толковую постят, но тем не менее, да, ну сейчас как-то на плато ковыряемся. Нет возможности. Может, мы уж рекламируем его чуть-чуть. Ну, ну, так, так, суп так, как здесь дадим в ролике тоже. Не так, как хотелось его. бы, да. Но, тем не менее, там для тренера, для спортивного тренера, там, футбольных команд, любого. Короче, для того, кто хочет сделать именно подготовление своих подопечных. Это просто, просто находка. Какие-то копейки стоит, там подписка. Реально копейки. Mm -hmm. То есть за тебя люди ищут. Люди применяют э, эти же вещи, люди переводят. И самое главное, что это все переводной материал. И свежий. Свежий. Это... То, что ты, в принципе, как тренер, ищешь для себя, для того, чтобы всегда развиваться. Что -то, и всегда что этим ты делишься. Конечно. Конечно, да. И свежий материал. Одно дело, ну, то есть, если делать это для себя, это быстро, понимаешь. Ну, угу. раз, раз, раз ты пробежался откинул, то пятое-десятое наложил наложил это на то, что ты уже знал какие-то параллели провел, стоит не стоит применимо-неприменимо и все, и на этом все закончилось а вот положить это в оболочку угу. сделать это так, чтобы русскоязычные читатели смогли без проблем не пользуясь этим Google-переводчиком, который там черти как переводит, а именно адаптировал все адаптировано, все красиво написано. Вот, вот этим занимается команда Септем. И ну, думаю, что, что усилия они не пройдут даром. Все-таки будет какой-то прорыв. Да. В соцсетях какими-то каким интересными материалами делимся. Но вот, есть телеграм-канал один, есть телеграм-канал общего доступа. Есть соцсети, хорошие соцсети, информативные достаточно. Ну Достаточно то, что у нас вот, ну, много коллег читает угу. из, ну, из других городов, это, это достаточно, чтобы ну, материал того стоит. — Сразу про другие города пока не забыл, а, не было ли каких-либо тебе предложений уехать, например, в тот же Киев для того, чтобы заниматься было. преподавательской деятельностью, тренерской было, деятельностью? — Было, конечно. Нет, я, не ну, как-то я все равно, я бы, может быть, слишком большая доля оптимизма, но я почему-то считаю, что не место окраси человека, а человек место. И что Николаев не совсем там, ну, не совсем такой город какой-то. Прям за... Ну, мне, конечно, коробит, когда так по... А, Николаев, там, ну, и вот люди чуть ли не жалеют тебя, что ты в Николаеве живешь, знаешь. Вот. Я люблю этот город, люблю за, за воду, за которая вроде бы, у него воды живу, mm -hmm. у него не часто не бываю, но вот проезжаешь мимо этих речек, там через мост. Я люблю Николаев за людей, которые меня окружают, потому что, ну, я, например, не готов там расстаться. Ну, ну, я, я, я реально ценю вот, вот тот социум, в котором я нахожусь, которые люди, которые ко мне на тренировки приходят, люди, с которыми я работаю. То есть для меня это важно. Променять на какие-то материальные блага, условные, ну, и я, это, это значит сдаться, mm -hmm. вот так. То есть, не знаю, будут смотреть там э, нас, э, ну, тех, кто руководит городом. Э, мы, в принципе, Септин всегда пытался, всегда опирались на свои, на свои силы, то есть э, просили помощи у людей, э, вот. Но рассчитывали на себя, а не на государство, потому что, как бы <смех> делали все для, ну, всегда перед ивентом рассылали письма и туда, и туда, но по большому счету именно какой-то глобальной помощи мы не получали. Частные лица нам, ну, всегда больше, э, больше нас поддерживали. Тот же Алексей Сыпко, спасибо ему большое, э, Компании Инагра. Их так можно э, э, не условно, а смело называть ангелами-хранителями Николаевского кроссфита, потому что такой карт-бланш себе, все, что в Николаеве проводите, на нас рассчитываете, uh -huh. мы всегда поможем, и так и есть. То есть несколько ивентов э, ребята поддерживали. Э, скажем так, они, по большому счету, они давали возможность состояться им. Вот. Саше Ирошуку большое спасибо, что он свой опыт, соревнов... ну, организатора, э, человека, который много посоревновался, качественно посоревновался, что он нам помогает тоже, то мы с ним... Хороший тандем, потому что он занимается спортивной частью обычно. А я mm. вот там, мы все остальное, там, деньги найти, призы mm -hmm. договориться, чтобы приехала. там, Ну вот, вот, вот такие вот вещи. Вот, и мы проводили и для военных хорошие соревнования в центре города. И вот на дне города в 2019 году вообще шикарный праздник. Шикарный курс праздник для популяризации, в принципе, здорового образа жизни. Вот, поэтому не знаю, там будут смотреть нас ребята те которые власти в принципе мы, мы готовы если это без политических лозунгов каких-то и дивидендов мы готовы продолжать делать наш город лучше покажите нам направление угу. скажите и не мешайте и все и мы в принципе и велодорожки готовы там включаться во все, во все эти то есть ну, николаев это ну, уехать из николаева это значит сдаться ничего не сделав для того, чтобы это место стало лучше. Но считаю, что это неправда. Мы много разговариваем про кроссфит и те, кто нас смотрит сейчас, могут подумать, что «Соптям» — это только кроссфит-зал, но, насколько это мне это известно, вопрос. там много кто занимается конечно, и конечно. какие вообще перспективы у клуба, как, кто его клиенты? Да, — Классный вопрос, шикарный. Ну, Начнем с того, что кроссфит — это фитнес, это все равно вид фитнеса, а вид двигательной активности. И вот Чисто кроссфитом в, в Септеме занимается не так много людей, как можно подумать. То есть мы все свои знания. Мы, фитнес это, – ну, это состояние, это подготовленность, бифит. Вот, мы все свои знания, которые имеем, а кроссфит дает качественное обучение. Вот, вот поверьте мне, одно из лучших – это вот 100%. И мы перекладываем на возможности опорно-двигательного аппарата, возрастные возможности наших клиентов текущие возможности их организма и делаем их лучше то есть это хороший качественный э, функциональный тренинг который ну тяжело назвать э, именно кроссфитом в чистом его виде поэтому тренируются все от вот таких детей до людей которым под 70 все всем рады э, двери открыты для всех ну, ну это одно из отличий септома в том что мы реально любим людей вот мы любим тех, кто к нам ходит. Ну, они это чувствуют и, в принципе, ну, есть отдача. Ну, они дают какую-то часть своей энергии и питают нас, дают нам стимул для того, чтобы мы продолжали развиваться, становились лучше в тренерском плане, становились лучше в материально-техническом плане. Вот. Мы в принципе боролись Потому как сейчас реально такое время Это реальная борьба С Септы настроен, Я в, в, всегда нашим ребятам говорю Не гораздо, что мы будем бороться Мы просто так вот, ну, Закрыться это, это легче всего угу. А вот продержаться вот Пройти через все Через всю эту череду локдаунов И всего остального Сохранив коллектив Сохранив отношения в коллективе это вызов, это будет потом что вспоминать, ну, как для меня это, это тоже часть, ну, и будем работать. То есть у Септема я вижу только, только, только, только хорошее будущее, никаких там, да, будет тяжело, но мы будем идти туда. Валера, спасибо огромное, что ты пришел. Друзья, спасибо большое, что смотрите нас. Закончится локдаун. Обязательно приходите заниматься в клуб. Это классная семья, говорю лично на своем примере. Почти три года я уже там занимаюсь, благодаря Валерии привел себя в порядок, и я вижу там как детей, так и реально пожилых людей, взрослых, все улыбаются, все отличные, классные, здоровые. Спасибо большое тебе Спасибо за, за, за приглашение, спасибо за то, что нашел силы это, выслушать мой треп двухчасовой, да, спасибо за то, что, ну, в принципе, ты появился в нашей команде, ну, ты реально наша часть, часть нашей команды, я надеюсь, ты это чувствуешь, вот, в тебе, ценю в тебе Тебе, ну, твою ответственность э -э -э и твое отношение к делу. Ну, блин, дали Будэ, правильно. Все. всем пока. Поэтому я предлагаю конкурс следующий. Вы предлагаете мне пиво, какое бы вам хотелось попробовать. Ну, в пределах разумного, понятно, не надо там придумывать пиво с добавлением там 400 килограмм. Карась и икры соленой и огурцов там соленых. Понятно, что это будет говно, и никто об этом даже рассматривать не будет. Мне не надо там рецептура и так далее. Просто обрисуйте мне пиво, которое бы вам хотелось попробовать, и как-то классно его назовите. За это мы разыграем ящик пива, которое мы сейчас будем варить в коллаборации с киевскими пивоварнями. Оно будет скорее всего разливаться в банку, и вот ящик банок таких я презентую тому, кто придумает самый интересный пивас и как-то классно его назовет. И если мы его сварим, а мы, скорее всего, его сварим, если будут классные идеи, то мы пригласим либо на варку, либо еще и того пивоса отгрузим в ящик точно.